Для получения большой выгоды важно не столько располагать большими средствами, сколько правильно ими распоряжаться. Вам пора начать извлекать выгоду из ваших вложений. У нас есть для вас решение, которое поможет вам получить максимальную выгоду. Например, у вас есть 400 тысяч рублей личных сбережений. Оформите вклад, чтобы деньги не лежали без дела и приносили новые деньги. Ваши 400 тысяч рублей за год легко принесут вам дополнительные 28 тысяч дохода, если вложить их с умом в ВТБ-24. Скажем, кроме крупных сбережений, у вас остается 5 тысяч рублей свободных денег каждый месяц. Даже свободные деньги можно заставить работать и приносить дополнительную выгоду ежемесячно. Помимо сбережений, допустим, вы тратите 40 тысяч рублей в месяц. Не просто тратьте деньги, но и получайте кэшбэк обратно на счет с каждой покупки с картой впечатлений. Тратьте, как обычно, и получайте кэшбэк до 5% обратно на счет. Например, ваши 40 тысяч рублей в месяц принесут вам 600 рублей кэшбэка обратно на счет. За год кэшбэк складывается в ощутимую сумму. Мы создали все условия, чтобы вы могли зарабатывать вместе с банком и получать от максимума денег максимум. Получите максимум выгоды, оформив вклад и накопительный счет. Зарабатывайте на своих расходах, оформив бонусную карту впечатлений от ВТБ-24 и получайте кэшбэк обратно на счет с каждой покупки. При тратах 40 тысяч рублей в месяц пользуйтесь картой бесплатно. Не тратьте деньги на ежегодное обслуживание, платежи и переводы. Вместе с ВТБ-24 превратите ваши траты и сбережения в источник дополнительного дохода. Выберите свою стратегию сбережений на сайте ВТБ-24.ру.